Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот сегодня мы покажем, чем мы занимаемся, чем занимается обычная белорусская семья в глубинке. Ну вот у нас кролики, мы их уже покормили, попоили. Сейчас нам нужно съездить за соломой, провести с поля соломой, чтобы сегодня подстелить. Мы сегодня, правда, уже давно не показывали в своих роликах. Ну, там, честно, грязно и нечего вам показывать. Ну, сейчас мы подстелим и все вам покажем, расскажем, вот у нас уже девочка, я думаю, через месяц ее можно будет случать. Э -э, дай бог, чтобы она была 3-300 ну, по весу. Я думаю, что через месяц все будет окей. Вот эта нзб Здесь у нас э -э, два мальчика и две девочки. Сопельки, честно, большую часть проходит сами по себе. Не фуруцелин, не как-то лекарства покупал Вера-Вера какой-то там Вера. Ладно, в описании потом напишу. Колол тоже эффективность что-то мне его не понравилось. Ну вот обратите внимание, сейчас он достал ну, из одного помета двух кроликов. Я надеюсь, вам видно разница. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тише, тише. То есть один кролик больше второго в два раза. Вот такие им получаются мешинки. Мешинки, да не мешинки. Красотули. Ну пройдемся, сейчас я заведу мотоблок, съезжу побыстреньку за соломкой Посмотрим, сколько там наберу, как мне проехать на мотоблоке Потому что сейчас на улице минус 10, я не знаю, как он заведется Ну думаю, заведется, никуда не денется, китайцы сила Ну пройдём. Сейчас мы заведем мотоблок, посмотрим, я вообще не заводил Ну морозик минус 10, я считаю, что это небольшой морозик при стимусе моего процента придумал вот такие вот темные обрешённые ставится легко ехать легко, удобно Я ищу за сеном, точнее за соломой. Все вам покажут, все расскажут. конечно же вот мотоблок это фермер китайское производство привез вот ну, тут не полу рулона чуть, чуть меньше сейчас подселим сынок чтобы тепленько было потому что на улице вроде погаживается будет присылать температура но ну, ночью уж минус 10 все равно ну, холодно сено у нас был лежало но ну, и все-таки хочется отказаться от кормления сеном кроликов ну надеюсь в перспективе я откажусь полностью ну а соломки без соломки никуда мы и кроликам селим и свинкам так что вот такой маленький обзорчик нашего дня Всем-всем-всем пока. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии по данной тематике данного видео. Всем пока. Подписывайтесь.